Всем привет, вы на канале Зашумим. В сегодняшнем ролике мы вам покажем наш вариант обработки шумоизоляции. Здесь у нас автомобиль Toyota Tank, это праворукая версия его. И будем мы здесь работать с полом, с багажным отсеком и дверями. Начнем с шумоизоляции пола. Обработка пола у нас происходит в три слоя. Сначала мы наносим слой мощного виброизолятора. Поверх него мы наносим слой шумоизоляционного материала. Интегра И последний, заключительный слой – это у нас акустическая мембрана-блокатор, которая наносится по всей поверхности пола, исключая вот зоны, куда устанавливаются сидения. Далее – багажный отсек. Значит, Здесь у нас обработка в два слоя. Здесь у нас сначала идет вайпера поверх него в центральной части раптор. Боковины обработаны более мощным виброизолятором, и поверх него шумоизоляционный материал – блокшот также мы не забываем про наши звуковые акустические ловушки вот они здесь у нас расположены зелененького цвета после сборки салона приступили к шумоизоляции дверей в этой двери сделаны уже два слоя первый слой гиброизоляции и шумоизоляционный материал мы не закрываем ребра жесткости и системы безопасности в этом автомобиле мы еще устанавливаем динамики, динамики привез клиент это коаксиальные динамики Устанавливаются они на специальные подиумы. С завершающим этапом в металле двери это третий слой, который наносится поверх э, двери, закрывая все вот эти вот технологические отверстия, прижимая роса, провода не нужны, э, остается только у нас ручка открытия двери и разъемы для, э, для подключения электрического оборудования. Ну а сама обшивка она обрабатывается слоем шумопоглотителя Softwave. Им закрывается вся поверхность, ну, опять же, да, кроме динамика, место, куда вставляются разъемы с проводкой и ручки открытия двери. Таким же образом, как делаются передние двери, у нас делаются и задние, точнее, боковые сдвижные двери. На этом, в принципе, все. Всем спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках.